Всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа под номером 316 насколько я помню карта фрай Trust. карта очень интересно очень классно и поэтому я собственно не решил сделать обзор дополнительно появилась еще одна причина по которой я делаю этот обзор именно сегодня об этом знает только один зритель ну да ладно а, в общем, давайте посмотрим. Начинаем мы на достаточно большой платформе. Так что в 3 здесь даже, наверное, какой-нибудь билджамп. Хотя, наверное, нет. Билджамп, наверное, сделать нельзя. Есть тут смайлик. А, почему бы и нет? <coughs> в общем-то, прыгаем мы. Дают нам плазму. А по этим штукам прыгать нельзя. Нам надо плазмить туда-наверх. Заплазмили. Заплазмили. Здесь у нас плазму отбирают, и, собственно, я долечу. Нет. Нужно делать это все, значит, в один присест. Здесь мы прыгаем. Нам надо туда наверх, к телепорту. Дают нам гранату, джампад, который нас сталкивает. И, собственно, вот это у нас кнопки, которые взрывают гранату. Ну и надо на скорости это все сделать, чтобы все получилось. И заползем так. Ничего страшного. Так, заползли. Чего? А где таймер? Чего? Так, у нас еще отобрали хп. И у нас 6 хп всего. Мы появляемся, у нас не пушит, ничего нету. Собственно, нам надо куда-то, скорее всего, налево, а там дают там Battle Shield. Давайте его возьмем. Заходим в телепорт, нас выкидывает на старт комнаты, и уже отсюда мы приспокойненько себе скачем. Дают три ракеты. Естественно, я с первого раза тихонечко не пройду. значит дают там дают нам три ракеты нет так а я без ракет дальше пройду я все ракеты потратил и дальше я не прошел ну ладно ладно я понял да я, ну, да, да, я уже старый старый человек не надо надо мной издеваться не надо шутить надо мной Так, вот мы, в общем, пролетели это все днище. И падаем вниз. На рампу попадаем. А здесь у нас чего? Здесь у нас ничего. Попадаем на рампу. И здесь у нас, собственно, незамысловатый, немножко рандомный э, стрейф, который ведет, собственно, к финишу. Карта сделана неплохо. Везде вот здесь можно наступать. Так что я думаю, что вот это место... Было волью, я думаю, особенно для цпэмеров, потому что... Я думаю, не всегда, далеко не всегда у всех получалось стабильно с одной скоростью падать с этой рампы. И, собственно... Я думаю, наверняка было так, что вы не запланированно падали куда-то сюда вниз. И еще один момент покажу с этой великолепной рампой. Дело в том, что некоторые рампы расположены таким образом мы пытались ну не, не мы точнее, а ребята пытались разобраться как это работает, но вроде как к какому-то одному мнению не пришли поэтому я сейчас покажу если не проиграю, так сказать В общем-то, на некоторых рампах, если ничего, грубо говоря, не трогать и просто падать в стык, то есть вот сюда, да, в стык рампы и стены, то нас будет отталкивать. Видите, на 600 оттолкнуло. А так как у нас скорости много, и тут еще и рампа, мы в нее врезаемся, у нас скорости еще больше с вертикальной становится, то мы здесь отлетаем где-то на 1000. И самое главное, после этого отлета как бы не растеряться и хорошо завернуть, там, везде повернуть, пропрыгать на финише. В общем-то, вот такая вот рапа, такое работает много где. Очень много где это работает. Можно, собственно, вот так потестить, да, если нас будет отталкивать. Ну, вот сейчас вот меня толкнуло. Сейчас столкнуло. И сейчас столкнуло. Было решено, собственно, главное, что это не оп, потому что как бы ловить стабильно оп. С учетом скорости, что ты еще вот эту рампу задеваешь. Это немножко такое, типа, ду думать, что это оп, это скорее всего не оп. Скорее всего, это какая-то особенность э стыка рампы и стены так что вот такие вот дела но ну, давайте собственно перейдем к демкам. ничего тут особенно особенного по нету но я наслышан что дельта там кое-что сделал интересное так сказать на ачивочку ну и начнем с его 30, 30386 керф посмотрим как на внутри играется ну, в Q3 то же самое по сути Все хорошо, везде пропрыгивает. Зачем-то затормозил, кстати, непонятно зачем. Три ракеты еще целых. И одну ракету, получается, не потратил. Это, конечно, не очень хорошо. Ну и финишировал. Так, Кузгух у нас появился. Кузгух из Сыгдыккара. Хорошая плазма. Хороший гренейт джамп. Ну вот, вот здесь нас стрейфе я подумал, ладно, на старте не буду говорить, но вот здесь на стрейфе жать прыжок... Как бы, ну, все знают, что жать прыжок на страйфе, просто зажимать его точнее, это критично, не надо этого делать. Я много раз говорил, что больше не буду вам говорить, но я вам буду говорить, пока вы не начнете не зажимать так долго прыжок. Ну, хорошо прошел, хорошо, четенько. Я думаю, вся разница в таймах в том, что Узгух просто сделал... Чуть-чуть лучше это, момент с ракетой, что там керф еще затормозил. Что-то еще как-то еле пропрыгал. Так, максимум 36.2. Неплохой гренейт-джамп. Ну, надо пады, конечно, пады поиграть, потому что, видно, не очень уверенно. Так, ракеты тоже не очень уверенно. Как-то как будто к сценсе не привыкшись. Зато все ракеты потратил, в отличие от предыдущих. И даже на рампу не падал. Нафиг мне говорит ваши рампы, я тихонечко вот так лучше пропрыгаю. Оно и верное, иногда нафиг эти рампы. В Q3 явно надо там просто с рампы как-то, наверное, соскальзывать или что-то типа -то того и сразу поворачивать. Так, happy. Don't worry. Так выглядит все пока очень даже очень даже неплохо очень хороший клинный чан у а вот это вот лишнее это очень лишнее очень много на этом проиграл был бы гораздо лучше, Time, если бы не вот эта вот заминка вот опять же использовал рампу и врезался ну либо надо как-то прыгать на нее и ну, потом выруливать, да? 36,2. Ну, мог бы 35 по-любому сделать. Блин, он, получается, потерял, наверное, секунды полторы, если не больше. То есть он вышел из телепорта, грубо говоря, постоял, походил, сделал прыжок в угол и из угла прыжок сделал, получается, уже по карте. То есть... По сути, где-то полтора прыжка и даже больше, полторы-две секунды, хэппи, ты точно потерял. Я не знаю, зачем, может, ты там не долетал, перелетал или еще что-то. Но в любом случае, такие маневры лучше не делать. Кузлех, Кузлех, 362 Кузлех. Кузлех, а что если... Ты сделаешь 35 кузле давай я тебе скажу твою самую большую ошибку здесь вот она ты врезался то есть ты прыгал не сразу ты делал какой-то мини-серкл после телепорта если сделаешь без этого мини серкла то ты не врежешься и все будет побыстрее все ракеты использовал здесь все хорошо и хорошо здесь вроде как вырулил плюс-минус Здесь запнулся, еще, да, ну, Кузлех, 34, давай, 34, без помарочек, давай, Кузлех, что, что если вот ты сможешь, радиокала смог, неужели ты не сможешь, Кузлех, 34,6 радиокала. Ну, хорошие гринейт-джампы в основном. Вот, без остановочки, тихонечко. Даже не врезался, хоть и скорости типа, побоялся набрать чуть-чуть побольше. Да, вот и все ракеты сразу использую. Нафиг их хранить еще тут. Обы включены, но вроде как парни демки валидировали. Поэтому я не буду смотреть дополнительно на предмет каких-то рандомных обувь. Но все хорошо, все хорошо, только вот единственное, все-таки финиш мне как-то не нравится. Как будто нужно немного по-другому. Комполомус и 33,9. Слишком уж высоко с плазмой поднялся, как-то надо больше все-таки на скорость плазмить. Здесь хорошо все прострейфил, немножко как будто растерялся при выходе из телепорта, что... Ракеты не самые эффективные. Здесь на рапу не попадал. и Ну, вот так вот таким образом, я думаю, быстрее будет. Один ХП у Комполомса остался. Ну и финиш совсем. Что-то слабенько пропрыгал совсем уж. Не старался, Комполонус не старался. Так, Рима 43-7. На 200 перебил Комполонуса. Война отцов, так сказать. В плане возраста. Так, хорошо пропрыгал. И здесь хорошо пока. Пока что все хорошо. И ракет не такой высокий. Уэйд, ну ракет не использовал. Ну что ж ты. Здесь все-таки здесь прыгал. Ну я думаю, что да. Здесь у, у Римыча очень хорошо все получается. Да, очень хорошо, очень очень хорошо. Так, гад, Украина к, к нарков Битерман это плюс уважение. А, нет, это не Битерман. Я, Димон, я опять спутал Битермана с не Битерманом. Это Razer, да, или как его? Вот, вот, человек заюзал эту фишку, что он трампы просто отлетает. И вот это, я так полагаю, топовый финиш. Очень хорошо тоже пропрыгал, финиш тоже неплохо, но, ну, естественно, получается, что финиш пропрыгал, просто пропрыгал. То есть без какого-то роута, просто что вот так, поворот туда, я буду поворачивать туда. То есть без всяких там среза углов, траектории и так далее. Тауркипер из USA. 31,5. 31, 31 секундочка уже. Так, плазма. Вот не знаю, надо у Ивана посмотреть, какая тут плазма должна. Там 1200 можно разогнать. Очень хороший стрейф. Прямо это... Под себяшки пошли. Сергей, ты заюзал. И не отлетал от рампы, потому что нажал кнопку, а нужно прямо вот к стене прислониться и ничего не нажимать. Можете попробовать у себя потом. Ну и хороший финиш, 31.5, заслуженное третье место, почему нет? Чицит, Чицит, второе место, Ку-3, Чицит. 31.4, поздравляю тебя, Чицит. Вот, 1200, вот, уже быстрее. Так. Ой-ой-ой, как высоко. Тут видите, в чем проблема? То, что ты высоко так подлетаешь, ты второй рокет, точнее не второй, а следующий. Ты кидаешь его поздно. И получается, что у тебя э -э -э, как бы скорости меньше на промежутке, на котором могло бы быть скорости больше, да, если так уж совсем тупо объяснять. То есть вы бы могли выстрелить ракету гораздо раньше. И с большей скоростью вы пролетели тот участок карты, который пролетели с меньшей скоростью в данный момент. Ну, в общем, я не знаю, старайтесь, что ли. 30-0 Пакистан, первое место. Поздравляю тебя, Пакистан. И вам наш герой. Сколько здесь на плазме выжмет? 1230, нормально. Но здесь все в порядке у Пакистана. Тоже с подсебяшкой. Тоже высоковато в целом. Но подсебяшка была хорошая. Думаю, что это не очень критично. Ну и получается рек у нас без рампы вообще. То есть так получается гораздо быстрее. Ну и стрейф, естественно. Ага, это не рек. Еще 200. Пакистан, ну ты че? Ну ничего страшного. Я думаю, что эти 200 это... Может быть, ракеты получше, да? Или вот что-то типа того. То есть, вполне это можно объяснить. Но финиш вроде как выглядит быстро. Итак, ЦПМ. 32.2. Кузлех. Почему бы и нет? Все пока очень хорошо. Кузлех это, опять же... Это не ВК-3, но Кузлеху все равно. Эти ваши ВК-3, ЦПМ, ему дают два шанса поиграть в карту. Он их использует. Все. Какие еще вопросы? И тоже, кстати, вот он, по и в тот раз, да, Кузлех это сделал. Оттолкнулся вот так от рампы. Отлетел. Ну и финиш неплохой. Перебил меня. Кузлех меня перебил. Все. Все. Дорогу старым... 31,2 радио Куала. Ну, слабенько, конечно. здорово и, достаточно хороший тайм. Ой, ну как-то уж совсем. Ой-ой-ой-ой. Совсем уж стрейф не очень. Работайте над стрейфом, ребят. Видите, вроде бы карта и... Как бы половина вроде пушки. А половина вроде и стрейф, и как-то вот нужно всегда уметь хорошо пострейфить. Всегда, в, любом, в любой ситуации. Так, ну в целом неплохо, но финиш тоже... Ну финиш тихонечко, конечно, старт, вот это вот до телепорта меня, конечно, расстраивает немного, потому что стрейфе просто прямо, просто прямо стрейфе. пытайся, надо долетать. 31, хэппи! Тоже с каким-то прыжком, типа, ну со скальзыванием, ладно, что-то необычное. Но в любом случае это медленно, рокет здесь высокий. Дублджамп, который потерял скорость немножко. Ну и по стрейфу все плюс-минус хорошо в конце. Нормально. Римыч 28.8 с отрывом, с большим отрывом. Но опять же, высоко, высоко вы подлетаете с плазмы. Я понимаю, что тут э, Джампад в конце кидает, э, как бы, на высоту. Кидает вас обратно, при услов... э, типа, с условием, с, типа, в какой момент прыжка вы приземляетесь на него. О, кстати, хорошо завернул. После ракет вообще отлично. Но... Это не значит, что надо жертвовать скоростью на плазме. Это же тоже часть карты. Я уверен, что у многих, я увер... я более чем уверен, что у многих, многие даже не думали о том, что нужно плазмить посильнее. Может, кто-то думал? Ладно. Но многие, я уверен, для них карта начинается после телепорта. До телепорта они просто как роботы, делают, значит, этот плазм... плазму, гранату. Неважно как, главное залететь в телепорт, а потом уже начинается старание какое-то. Ну это неправильный немного подход, естественно, нужно даже там Circle пытаться сделать максимально эффективно. Максимально. Кипиш. Так, динозавры 27.9. Ну динозавры, мы молчим. Да, не динозавр. Не динозавр, 1250 с плазмы. А что такое тайм-то слабенький тогда? хорошо прострейкал Ну хорошо хорошо так две ракеты сразу 2000 все завернул пропрыгал ну вот финиш на финише конечно чуть-чуть прокололся да то есть если падаешь просто на рампу тогда надо падать на самую низкую часть рампы и у меня вроде в какой-то старой там демки 25 20... 5 у меня что ли, или сколько там наверное, да около 25 там, что-то 16 -го года, наверное, демка я там получил с рампы 800 кипиш, понимаешь а ты на рампу не очень эффективно упал, или вообще плохо упал там прыжок полный, чуть-чуть на фрейм позже нажал, там, или еще что-то всякое бывает но рампу тебе надо было, конечно, исправлять 27.7 ньют из Сербии кто это ньют? 1240 с плазмы. Не очень эффективная гренка потому что совсем в конце пада выстрелил. Вот, 700 с рампы, видишь, кипишь. И здесь уже хорошо все поворачивает, все отлично. 277, все хорошо. Сергикус сергикус 1270 ой ну ракеты не очень эффективные хотя из-за того что не делал прыжок перед дыркой да так сказать он очень хорошо попал на рампу, но ракеты вообще неэффективные. Violence двадцать семь четыре. Неплохо, неплохо. 900 вообще, да? Но правой кнопками поворачивать выворачивать умеем. Умеем поворачивать. А что сразу не поворачивал? Немножко подрастерялся. Думал, что правой кнопкой потеряешь просто всю скорость. Бывает. Бывают такие ощущения. Но я скажу, что нужно пытаться. Я понимаю, что вы, возможно, теряете скорость и так далее. Но вы так и будете терять скорость, если не будете пытаться. Нужно пытаться так мегатрон и вот это все 27 4 <к <grade> <к <nelle> <к <femmes> хорошая граната У кого-то 3, ракеты, у кого-то 4. Да, но я слышал, что там триггер какой-то кривой. но нормально, нормально. с рампы конечно, слабенько, но в целом чистенько, без помарочек, как бы все, так, на средненьком все уровне, все хорошо. EFIO 27.3. Ну, плазма слабенько надо, как бы, стараться получше чуть-чуть. Ракеты неплохие. Все ракеты сразу выпустил максимально сразу. Это хорошо. На рампу плюс-минус... Ну, и на 700 как бы сойдет. Сойдет нормально. Очень-очень хорошо. Очень хорошо прострелил. Ну, я не знаю. Нет, нет каких-то пока что косяков, что ли. Ну, вот как-то... Не за что поругать. Ну, нужно получше, да, вот. Просто побыстрее надо, и все. 07 0 Торнер. Торнер. Так, видно сразу, плазма хорошая. Гренка хорошая, с себяшки немножко. Слишком широко здесь взял. Ну... Не знаю, ну что-то вот финиш мне... Ой, ой, ну это уже килл, ну понимаешь? Торнер, ты уже достаточно давно играешь, чтобы понимать, что Эй, ты запнулся. Это килл, это инстакилл. Все, не надо даже думать, что ой, я так больше не повторю, у меня там что-то получилось. Как бы это, блин, инста инстакилл, ребята, это всех касается. Если вы запнулись потеряли 200 упсов 200 упсов на финише это он 200 потерял это он мог бы гмук точку перебить или фракира а он взял и просто 27 и как дурачок остался из-за того что просто решил не перепроходить а ладно бывает может времени не хватило там еще что то но в любом случае лучше пусть этой демки не будет чем она будет и ты такой ну ладно пошлю эту и как бы ты вроде и может и устал эту карту уже играть и не хочешь а нужно нужно я тоже знаете на ДФОЦ устал и вот это все <coughs> 26 и 9 гмук <coughs> ну на 1200 плазовая неплохо <coughs> неплохая граната. Трейв хороший, вот по более узкой траектории пошел товарищ. Ну, ракеты, да, ракеты немножко слабенькие, зато сразу на рампу 800. Ну и здесь главное тихонечко просто повернуть. Да, вот, вот и все. Вот и все. Вот и все. Очень хорошо. Фракир 28. Фракир. 1300. 1300 с плазмой, ребят. Хорошие ракеты. 2000. Ну и финиш, конечно, да. Но фини с финишем надо что-то думать, что-то делать. Нормально, нормально. Начал с гол, Насос 26,8. Перебил фракира. А это дорогого стоит Фракир у нас... Очень опытный. Ой, плазма слабенько, слабенько. Стрейф неплохой. Видно, что прыжочек жмет, старается, жмет прыжочек. Чуть-чуть из телепорта плохо там прострефил. Ой, потерял еще об стенку. Ну, ракеты неплохие, но... Там вот ты под себяшку делал, видел? Вот я сейчас просто покажу вам пример, как улучшить свой тайм, например. Давайте еще раз посмотрим, я там за тем Это важный момент, который нужно пытаться делать такое. Иначе так и будете всегда в середнячках висеть. Я вам, обе... я, я вам базарю. Так, смотрим. Здесь все хорошо, он чуть уширил траекторию, сделал... Э... И вот здесь надо было от стены отстреливаться, а не под себяшкой. Надо было вот от этого столбика отстреливаться. Нет, от того, который до этого был. Нужно было отстреливаться от столбика. Тогда было бы к скорости в разы больше. И тогда все было бы быстрее. Вот такие моменты. То есть это нужно видеть. Ты рядом со стеной. У тебя у тебя достаточно там широко. То есть нету какой-то там маленькой трубы, в которую нужно попасть, поэтому нужен четкий айр Нету такого. <свистит> Потягивайте. Так, JustGamer. В общем, вы поняли, да, вот этот момент. 26.7. JustGamer Just просто <свистит> рвется в топы. В Топ-4. Я тебя поздравляю, на самом деле. Сейчас посмотрим, насколько заслуженный или нет. Пока все неплохо. Ну, прыжочек долго, конечно, жмешь. Ракеты хорошие. сто Но 700 с рампы. Ну, тут да. Тут либо надо получается... Ну, хороший финиш. Надо либо получается тыкаться в рампу и отлетать. Либо падать сверху эту рампу то есть без этой без прыжка до последней платформе 23 7 и карус совет юнион так 1360 ага да вот они 4 вот тут вот вот они а, ну да, вот он сверху просто, и с, с, на тысячу почти отлетает. Такие дела, такие, такие дела. Так, москаль. Ну, я так понимаю, что я, ну не то, что понимаю, я знаю, что они играли вместе, они обменивались демками. Демки у них одинаковые, просто Маскаля может быть стрейф чуть-чуть посильнее, или еще что-нибудь. Ну да, здесь на стрейфе стрейф просто почетче, вот и все. Ну понятно, что там где-то, если прям сравнивать, где-то маскаль побыстрее, где-то там и карус помедленнее, там еще что-то. Понятно, что вот эти 40 они могут быть хоть где. Но стрейф, очевидно, финиш быстрее. Ну и дельта всех а дельта. Знаете, почему дельта перебил их? А потому что он не играл с маскалем и карусом. Они не перепихивались, так сказать, демками. То он играл сам собой, сам тихонечко изучил карту. Да, Маскаль, изучил карту Маскаль. И Карус изучил карту. Ну вот и как бы это. Не видать вам топов. Маскалярус. Моск... И... и Карускаль. Не видать вам топов. Если вы не начнете нормально изучать карту и пробовать. Тем более вы дрочились всю неделю на ней. Вы даже не попробовали или вы потестили но плохо потестили это тоже большой вопрос в общем ладно дельта 23 3 я недоволен вами маскалярус вот такие дела вот можно вот так просто плюс 1200 и не потратил он хп и одну ракету не заюзал вот у него есть как бы вот но вот можно было сделать гораздо быстрее, да? То есть у него финиш просто медленный. Очень медленный финиш. <coughs> Единственный способный в FPS-ах придумать какой-то роуд. Это дельта, судя по всему. Ну, копер, ладно. Нет, я не говорю про старичков. Старичков я люблю, уважаю в FPS. Но все нюфаги, которые там прибыли, как бы... И некоторые олдфаги они как бы да беспомощны ну ладно в общем-то классная демка предлагаю вам собственно посмотреть результаты не то вот это вот. 18 демок cpm 12 демок в q3 Uh, в топ-5, да, вот где-то мы видим, что в топ-5 СПМ большие отрывы начинаются. Ну, в топ-4. Иду ну, и в ВКУ-3, топ-2, топ-1. Очень большой разрыв. Вот. Ну, в общем-то, все, ребят. Uh, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Увидимся на стримах, которые, возможно, скоро все-таки будут, но это не точно. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.